Здравствуйте, мое имя Екатерина Гаврилова. Меня часто спрашивают, почему я выдвинула свою кандидатуру на выборы в 13-й Сейм. Я отвечу вам. В обществе сложился устойчивый стереотип о депутатах Сейма, который обычно выглядят солидными, бородатыми дяденьками, которые сумным видом осуждают о высоких материях. Такие депутаты глубоко оторваны от общества и больше всего переживают за свой кошелек. Именно этот стереотип я хочу развеять, став депутатом. Четыре основные проблемы существуют у молодежи. Первая ⁇ нехватка доступного и качественного образования. Нынешнее правительство тянет образование вниз. Я выступаю за то, чтобы образование в Латвии было доступно на всех языках. Немецкий, французский, испанский, даже китайский. Если есть потребитель, который готов платить за образование на определенном языке, государство должно иметь возможность данное образование предоставить. Вторая молодежная проблема ⁇ проблема трудоустройства. Молодые люди вынуждены покидать Латвию, не сумев реализовать себя здесь. В Латвии откровенно не хватает программ поддержки молодежи. Отсутствует хоть сколько-нибудь вменяемая программа стажировок. Также практически нет программ госзаказов молодых специалистов. И это только верхушка айсберга. Третьей проблемой молодежи Латвии является то, что у власти находятся люди, отягощенные грузом застарелой ненависти, обиды, эмоциональных переживаний, старыми счетами. Все это отравляет и загрязняет современную политику Латвии. Молодежь же свободна от этого негативного опыта прошлого, а значит, способна к построению нового гармоничного общества, основанного на практической выгоде и взаимопользе. Четвертой проблемой молодежи Латвии является ограниченность возможностей к самореализации. Латвия – очень маленькая страна, и предоставляемые ей возможности невелики. Решением данной проблемы могло бы послужить включение латвийских ребят в единое молодежное пространство – США, Европы, России, стран Востока, чему сейчас мешают глупые политические предубеждения. Именно вышеперечисленные проблемы я буду пытаться решать в меру своих скромных возможностей. Почему же РСЛ? Потому что Русский Союз Латвии является единственной партией, которая защищает права угнетенных. А кто в Латвии сейчас угнетен больше, чем молодежь? Пожалуй, только пенсионеры. Но в нашей команде уже есть достаточно опытных коллег, которые уделяют им внимание. Я же иду отстаивать права молодежи. Наши права!